Доброго времени суток, дорогие друзья и посетители моего канала, а также моих страниц в социальных сетях. Меня зовут Екатерина Клопенко, я являюсь успешным MLM предпринимателем, а также основателем, одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Сегодня мое видео будет посвящено статистике в такой социальной сети, как «Контакт». Для чего нам это нужно? Если вы развиваете свой бизнес и продвигаете свой бизнес через социальные сети, в том числе ВКонтакте, то вам будет необходимо знать реакцию ваших подписчиков и друзей, а также посещаемость вашей страницы в те дни, да, когда вы на ней работаете. Это очень важно для людей, которые занимаются бизнесом. Итак. Обратим внимание, вот здесь есть наша фотография, редактировать и вот такая кнопочка диаграммка. Эта кнопочка диаграммка будет доступна только в том случае, если ваше число подписчиков будет более 100 человек. То есть 100 человек и более. Смотрите, что нужно сделать, чтобы у вас получилось более 100 человек. Когда... У вас есть уже достаточное количество друзей, но подписчиков у вас достаточно мало, то вам нужно просмотреть всех своих друзей. Возможно, кого-то уже давно заблокировали, кто-то неактивен. И вот этих вот людей, то есть оставить в подписчиков то есть убрать из друзей и оставить их в подписчиках. Таким образом, обработав своих друзей буквально за день, да, посмотрев, я набрала вот это необходимое число подписчиков и теперь у кнопочка диаграмки становится доступным. Давайте посмотрим, что же нам дает наша статистика. Итак, охват аудитории по дням, по неделям, по месяцам. Вот вы можете посмотреть да, полный охват и отхват именно ваших подписчиков. Полный охват ⁇ это те люди, которые заходят к вам на страницу, не являются вашими подписчиками и не являются вашими друзьями. То есть мы смотрим, что вот эта вот синенькая полосочка говорит, что э, мою страницу смотрят, и на нее заходят люди, которые ни, э, каким образом не являются моими подписчиками, а соответственно они находят мою страничку э, в, э, ВКонтакте, и она им становится интересна. Вот мы можем посмотреть, что 24 ноября был такой всплеск, и подписчики прям держались несколько дней у меня на странице, и был достаточно большой охват, что говорит о том, что я делала какие-то определенные действия именно 24-25 ноября. Что я делала? Я открыла свой план, да, на каждый день, посмотрела, что у меня было распланировано, определила, да, все, что относилось ВКонтакте. Также я на своей стене нашла публикации, которые я делала в этот день. Соответственно, посмотрела, сколько лайков, да, комментарии какие, и уже определила, сыграла ли эта публикация роль для моей страницы. Поэтому очень-очень удобно в этом плане. Дальше мы можем посмотреть людей, которые интересуются вашей страницей, которые заходят, которые являются активными пользователями вашей страницы разделенный на мужской и женский пол темно-синенькие кубики это мужской пол, светленький это женский пол дальше возраст, нижняя строка и боковая левая строка это процентном соотношении вот мы можем сказать, что посещаемость моей страницы примерно самая активная, это люди 30-45 лет да вот эти вот два столбика 30-45 лет я хочу сказать что это э, очень такой хороший возраст платежеспособный возраст уже и э, в общем-то меня это радует дальше географию мы можем посмотреть да э, то есть где кто откуда вас э, смотрят кто вас нашел э, город в процентном соотношении и а, мобильные устройства или просмотр с компьютера. То есть здесь вы можете посмотреть, да, допустим, а, по месяцам, все время, неделю, сутки, а, все это отображается. Вот таким образом, очень-очень интересно, дальше посещаемость, открываем, да, и смотрим посещаемость нашей страницы. Тоже, да, вот мы можем обратить внимание, что количество просмотров очень резко увеличилось. 20, там где-то 1-22 ноября, да, 21 ноября, то есть были большие просмотры. Дальше уникальные были посетители, то есть опять же мы можем это все отследить, посмотреть. Здесь мы пишем, смотрят, да, среднесуточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней, это 18. То есть 18 посетителей в день примерно, да, людей заходят на вашу страничку и за 30 дней в общем, в общей сложности. То есть тут вы уже будете думать, насколько вам можно повысить свою активность. Ну и точно так же идут вот эти вот диаграммы, которые будут относиться именно к посещаемости. И есть такое, такая закладочка Активность, обратная связь. Да, мне нравится комментарии, рассказать друзьям и кто скрыл из новостей. То есть, вот видите, зелененькая кнопочка Скрыта из новостей. У меня ее вообще в этой полосочке зелененькая нет. То есть люди не скрывают мои новости. Да. Мне нравится, очень часто ставят видим. Оставляют люди комментарии, да, где-то больше, где-то меньше. Ну и частично рассказывают друзья. Вот таким образом, зная статистику свою, статистику своей страницы ВКонтакте, вы можете ориентироваться на свою дальнейшую работу. Итак, дорогие друзья, если вам мое видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте возле подписки нажимать на звоночек. Жду вас в своей команде. С вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч!